Всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда Белыч, и мне, честно говоря, надоели обзоры на компьютерные железки. Все-таки, как никак на дворе лета, и сидеть и рассматривать какие-нибудь контроллеры, мосфеты, радиаторы у какой-нибудь материнской платы это не самое веселое занятие. Так что, когда мне предложили протестировать электросамокат, я, честно скажу, не смог от этого отказаться. Итак, сегодня у нас на тесте Digma Urban Fox, но старожилы, я думаю, уже почувствовали подвох, ибо видите вы ничто иное, как реплику на Xiaomi M365 или какую-то аналогичную модель от Xiaomi, только с логотипом Digma на раме. И на деле, скорее всего, визуальные мелкие отличия у них все-таки есть, но они лишь минимальные Что касается внутренних, то у данного самоката батареи на 4400 мАч, а в то время как у Xiaomi вроде как не менее 7800 Однако, друзья, копия это или нет, не столь важно Давайте смотреть по существу и проверять заявленные характеристики Итак, самокат у нас складной В сложенном виде выглядит вот таким вот образом И его можно даже переносить Держать за рулевую стойку Если вы способны, конечно, нести 12 килограмм в одной руке Раскладывается он тоже довольно просто Нужно лишь поднять рулевую стойку И зафиксировать механизм На сгибе На первый взгляд все удобно, просто И по материалам кажется, что надежно Но я, друзья, встречал в интернете Фотографии, поломок этого крепежа Так что тут, я считаю что все будет зависеть от вас и от вашей аккуратности при его эксплуатации Единственное, что мне действительно не понравилось, так это вот эти вот торчащие во все стороны провода Мне кажется, что летя на скорости, очень не хотелось бы обо что-то ими зацепиться Но это действительно, друзья, может произойти что же касается конструкции непосредственно шасси у данного самоката, то она тут довольно стандартная и в принципе неплохая. Переднее колесо ведущее с электромотором, за ним идет дека с прорезиненной шкуркой, под которой находится непосредственно батарея, а за ней заднее колесо с дисковым тормозом. Под декой мы видим достаточно удобную подножку и разъем под зарядку с резиновой заглушкой сверху. Ну а на самих колесах у нас имеются нипели, которые выведены в вбок, под 45 градусов что и лично я как владелец еще и детской коляски очень даже сильно ценю плюс в комплекте к ним идет вот такой вот гибкий шланг дабы еще больше упростить процесс самой подкачки колес 6 дигмы как вы видите использован довольно толстый алюминий видны массивные сварные швы что хорошо но есть к нему и определенные неудобные вопросы во-первых, непонятно, почему вилку переднего колеса и его брызговик выполнили из пластика. Не думаю, что это сильно бы повлияло на стоимость или вес аппарата, но вот на долговечности, я думаю, действительно скажется. Во-вторых, брызговик заднего колеса, на который некоторые опираются пяткой, тоже сделан из пластика. И как показывает практика, он очень даже часто от этого ломается и отлетает. Слава богу, что крепление самого заднего колеса идет уже к раме и на деле не обязательно ставить ногу именно на брызговик, я думаю, что производитель это в целом не закладывал в конструкцию. Ну и в-третьих, друзья, огорчает, что нет никаких амортизаторов, так что все неровности дороги вы будете чувствовать в своих ногах. Хотя, сбегая вперед, скажу, что это не так критично. Преодолевать мелкие бордюры, ездить по плитке на нем, конечно же, можно, да и если попадется какая-то серьезная ямка, то ее вы, в принципе, проедете. Но с амортизацией, мне кажется, конечно было бы было намного комфортней. Ну да ладно, друзья, все косяки конструкции шасси нам в принципе понятны, но надо понимать, что они могут у вас проявиться, а могут и нет. Все будет зависеть от качества дороги, стиля, частоты вождения и максимального веса ездока. Официально, кстати, заявлено, что самокат выдерживает 100 килограмм, что в целом неплохо, и дабы проверить это, ближайшие 29 лет я активно толстел до нужной отметки. Так что сегодняшний наш тест будет, можно сказать, на пределе возможностей. Но перед тем, как его начать, нужно изучить самое главное, а именно систему управления, ну или проще сказать, руль. Тут мы видим прорезиненные ручки, справа у нас рукоятка газа, ну а слева задний тормоз. Плюс имеется обычный ручной звонок для предотвращения аварии с вот таким вот озорным звоном. Кстати, петелька на ручке звонка используется и для фиксации электросамоката в сложенном положении. Непонятно только почему оба элемента крепления были сделаны из пластика, а так в целом просто и довольно оригинально. Ну и также на руле разместился главный дисплей с кнопкой управления. Одним нажатием на нее мы можем включить самокат, а затем нажимая два раза переключать режимы езды. Есть экономичный ЭКО с лимитом в 10 км в час, обычный D с лимитом в 20 км и более резвый S, обещающий нам H25. Но если вы движетесь в плотной толпе, то имеется также режим поддержания скорости пешехода. Единичным нажатием можно также включить переднюю фару и задний стоп-сигнал, что, как вы понимаете, для езды ночью и в темное время суток просто must-have. Ну что ж, давайте все это проверять и переходить от осмотра к делу. Для начала мы должны проверить заявленные характеристики, а именно разгон до 25 км в час и дальность 15. Но ну а вы можете попутно полюбоваться на красивейшую набережную Хабаровска. И да, друзья, я знаю, что многим не нравятся самокатчики их самокаты, ввиду их безалаберного вождения. Я лично за то, чтобы самокатами разрешалось использоваться только 16 лет, но, как вы понимаете разговор сегодня будет не об этом Итак, что касается дальности, друзья, то по идеально ровной дороге на полностью заряженной батарее я проехал всего порядка 6 километров. Причем с дальностью все было весело. Я ездил кругами по 2,5 километра и два круга аппарат осилил в принципе нормально. А затем, когда на аппарате оставалось еще одно-два деления заряда, скорость разгона начала падать. Сначала до 10 километров в час, а затем и того меньше. При этом стоит учитывать, что большую часть пути я ехал на экорежиме со скоростью в 10 км в час, так что мой вердикт тут прост. 15 км они реальны лишь с ездаком очень маленького веса или при езде с горки, когда аппарату не приходится перенапрягаться. И то скорее всего речь идет не о 15 км, а где-то о 10 со скоростью все было тоже неоднозначно. Режим пешехода неплох, но удерживать равновесие на 4 км в час для меня было крайне проблематично. Режим эко с ограничением в 10 км в час, наверное самый удобный, комфортный и безопасный, и он действительно идеально подходит для обучения или просто катания и рассматривания окрестностей. На режиме D удается разогнаться до 20 км в час и действительно погонять, а вот с режимом S были небольшие непонятные Ибо 25 км в час, даже на свежей батарее, мне увидеть так и не удалось. Максимум где-то 21-22 Возможно, опять-таки, это можно достичь человеку с гораздо меньшим весом или же при движении с горы. Ну и да, есть у самоката режим круиз-контроля, когда при сохранении постоянной скорости в течение нескольких секунд звучит звуковой сигнал и вы можете отпустить ручку газа, а аппарат будет держать заданную скорость. Вот только, друзья, если вы в этот момент упадете, то колеса будут крутиться даже без вас, так что да, это удобно, но не очень-то безопасно. Вот как-то Так. Итак, каковы же выводы по самокату в целом, спросите вы. Но к нему есть определенные вопросы по качеству и надежности, во всяком случае по тем отзывам, фотографиям, которые есть в интернете и в целом по оценке его конструкции. Его характеристики по скорости в целом соответствуют действительности. Да, 25 км в час нам не удалось выжить, но 21-22 это вполне приемлемо. А вот дальность явно завышена, и не стоит ожидать запаса хода в 15 км при реальной городской нагрузке, особенно если вы не весите как дюймовочка. Что касается цены, то она на текущий момент порядка 23 тысяч, да вроде бы кажется, что много, но на деле если сравнить его с аналогичными решениями по максимальной массе с небольшой батареей на плюс-минус 4000 мАч, то станет понятно, что цена как раз таки тут адекватная. Вот, брать аппарат с такой батареей есть смысл только как развлечение, или если вы живете, ну, прям совсем недалеко от работы. Для остальных случаев и долгих покатушек лучше посмотреть варианты с гораздо большей батареей. Ну а на этом у меня все друзья, надеюсь, что обзор был для вас объективен, если же вы решите прикупить себе самокат, то можете заглянуть в CityLink. Urban урбанфоксы там были, но пока что их распродали, но есть аналоги с такой же или даже в 2, а то и 3 раза большей батареей по достаточно приличным ценам, так что заходите, смотрите и покупайте, все ссылки как и обычно будут в описании. И да, CityLink нынче продает не только компьютерные лески, как вы видите, так что каждый сможет найти там что-то на свой вкус, цвет и кошелек. Также периодически там проходят разные скидки и акции, так что успейте урвать что-то для себя по лакомым ценам. И также, друзья, подписывайтесь на наши Дзен, ВК и Телеграм-каналы, чтобы быть в курсе новых видосов и всех событий. Всем еще раз удачи и до новых встреч!